Я сейчас нагоню жути. Остановить это нельзя. людей тупо нет денег. Приготовьтесь затянуть пояса. 2 миллиона новых безработных. Полный автократизм. Тиран придет. Вы выживете и будете рабами на всю жизнь. Привет. Сегодня будет специальный выпуск. Сконцентрируемся на одной очень важной теме. Что потеряет работу в этот кризис, и что сделать, чтобы эту работу не потерять. Поехали. Сколько в России будет теперь новых безработных? Появились кое-какие данные. Вот, например, мэр Москвы Собянин сообщил, что под риском потерять работу находится 200 тысяч человек. Это были данные по Москве, а данные по России, конечно же, больше. 2 миллиона новых безработных, по данным Центра стратегических разработок до конца года. 2 миллиона новых безработных — это увеличение безработицы с 4,4 процентов до 7-8 процентов. Поговорим сейчас об этих цифрах. 2 миллиона новых безработных. Как изменится Россия в связи с этим? Как изменится твоя жизнь в связи с этим? Ну и также я дам свою оценку, то есть мои прогнозы, потому что статистику делают люди по каким-то там заказам политическим, да, чтобы сильно не тревожит людей, очень часто ее занижают, чтобы скрыть реальное обстоятельство дел. А мы сегодня вывернем все наизнанку. Итак, стоит ли бояться этого уровня безработицы, да? И вообще, что он значит для каждого из нас, вот для тебя лично, что он значит? Давайте разберемся. Значит, для начала мы возьмем страны, в которых тоже уровень безработицы 7-8 процентов. Ну, как прогнозирует Центр стратегической разработки. Вот, например, такие страны, как Киргизия, Ангола, Парагвай, Мали, Таджикистан и уже известная нам Эритрея. Вот там 7-8 процентов безработицы. Понятно, какой уровень бля, жизни нас ждет? Вот, видимо, как в этих странах. И в этот момент все-таки напряглись, бля, не хотим жить, как в Анголе, там, и так далее. А вот и нет. Дело в том, что в Финляндии, например, тоже уровень безработицы почти 8 процентов. И вообще есть очень много развитых стран, где уровень безработицы вот такой высокий. Разница только одна. В этих странах, вот, например, в Финляндии, там огромные социальные пособия. Да? Если ты безработный, ты получаешь свою тыщенку, там, две евриков да, и живешь себе припевающий все нормально. А вот в Эритреи и в Киргизии, да, и в Парагвае, и в Мали сласешь у шарика и ничего не получаешь, а потому больновасто будет. Поэтому, как будет в России при безработице 7-8 процентов, вы, наверное, догадываетесь. Поэтому для тех двух миллионов новых безработных мало не покажется. Никто пособие особенно им не даст, возможно, какие-то там небольшие деньги государство все же выплатит. Я вижу сейчас правительство принимает соответствующие решения. Эти деньги вряд ли дадут возможность людям просто даже физически прожить, и поэтому приготовься сажать картошку на майские праздники. Тем более выходные уже объявлены, поэтому запасись семенами, лопатами, возьми надел, посади обязательно картошки, сохрани ее в погребе, иначе жрать будет совсем нечего. Я серьезно, потому что в 90-е годы на самом деле приусадебные хозяйства были реальным спасением для людей. Люди питались с шести соток с приусадебных хозяйств, с этих наделов, которые там картошку сажали. Я лично уже рассказывал вам, как я сажал картошку, поэтому, ребят, Ничего страшного, 2 миллиона людей, 2 миллиона новых крестьян. Лопаты в руки, сажать картошку, и это не обидно. Это нужно сделать для того, чтобы просто физически выжить. Важно понять, что безработица — это следствие, а никакая не причина. Следствие ухудшающейся экономики. Да, наша экономика сжимается, да, иностранные компании уходят, закрывают рабочие места, экономика сужается, безработных становится больше. У бюджета нет возможности компенсировать выпадающие доходы этим новым безработным. Поэтому вот так. Ну и второе. Важно понимать следующее, что на уходе-то иностранных компаний ничего не закончится, потому что в сжимающейся экономике не будет возможности уже всяким малым фирмам что-то где-то делать, какие-то рабочие места создавать, они тоже посыпятся. Поэтому я считаю, что более реалистичный прогноз в пике безработицы составит 12 процентов, потом будет откат на уровень 9-10 процентов. Вы скажете, да, какая что там разница-то? 2 процента разницы, да, вот между тем, что они заявляют 7-8 или тем, что Рыбаков говорит, там, условно, 10 процентов. Ну, давайте посмотрим, что такое разница 2 процента. 2 процента от населения, от трудоспособного населения России — это пара миллионов людей. 2 миллиона людей. Вот представь, что ты оказался среди тех двух миллионов людей, вот и все. Поэтому, ребят, каждый здесь процент — это судьбы конкретных людей. И реально, ну, приготовьтесь затянуть пояса, короче, вот, что я вам скажу. Может ли госрегулирование изменить ситуацию с безработицей? Сейчас очень много высказываний, что надо государству взять под свои руки регуляцию, запретить бизнесом увольнять людей и так далее. Ну, вы же все знаете, к чему это приводит. К скрытой безработице. То есть люди будут работать два дня в неделю, да, остальное время вот без содержания и так далее. Ну, номинально они вроде трудоустроены, но реально им платят там три рублей и так далее, но сейчас это уже повсеместно, поэтому, конечно же, и госрегулирование не сможет справиться с этим. То есть реальная экономика, когда сдувается, ну как то как? Ну, государство может, конечно, создать рабочие места иным образом. Кстати, это уже проходили много раз. Что делал Сталин? Сгонял всех каналы рыть, вот и так каналы, большинство каналов в Советском Союзе построили, в общем-то, заключенные. Ну да, да, он их сгонял, он им даже не платил. Да, они таким образом создавали рабочие места. То есть люди работали формально за хавчик, ну за еду, да. Ну и что, хотел бы ты лично, да, чтобы тебе вот так вот организовали такое рабочее место, вот в шарашке. Я думаю, что это не очень хорошо, как-то, ну, не по-современному. А какие новые рабочие места может создать государство, кроме рытья каналов, строительства каких-то железных дорог или автобанов и так далее? Ну, какие? Ну, например, порождение каких-то новых госкорпораций. Ну, госкопитализм. ведь говорит, давайте создадим новую, там, госкорпорацию, которая нам построит заводы, которые производит чипы. Ну, пробовали уже, Роснана, видели? 10 миллиардов долларов было финансирование Роснана. И чего? Где теперь Роснана? Что-то произвело Роснана? Нет. Поэтому госкапитализм в России показал ну, достаточно ограниченность своих возможностей. То есть не то, что он совсем плохо себя показал, но он стал ограниченным. То есть в некоторых отраслях, кстати, очень неплохо получилось. Там, Росатом там, и так далее. Да. Но в некоторых отраслях вообще ничего не произошло. А до некоторых рук вообще не дошли. Тут проблема госкапитализма — так называемая избыточность внимания для одной отрасли, куда бросаются все деньги, да, и абсолютное отсутствие внимания для других отраслей. Вот и все. То есть в результате я, в общем-то, соглашусь с теми политиками, экономистами, которые говорят о том, что госкапитализм в России требует либо реформации, либо все-таки даже ну, изменения, потому что госкапитализм в России не работает тут же ястребы приходят и говорят, да-да, мы знаем, мы же говорим, в России работает полный автократизм, ну, тирания, ну, типа, как у Сталина, там, там, каналы рыть и так далее. То, что работало в прошлом веке, сейчас уже не сработает. Люди мир посмотрели, и если людей что-то не устраивает, они просто вот растекаются по миру, да, но не остаются они в том месте, где им не нравится. Люди больше гораздо сегодня применяют вот это вот человеческое право уходить из того места, где им не нравится, в то место, где им ну, лучше подходит. В конце выпуска я расскажу о своей программе. Я расскажу о программе реформирования капитализма, подчеркиваю, капитализма, с основы на пассионарность. Конечно, госкорпорации или крупные там, компании могут изменять экономику, растить ее до небес, в случае, если главы этих корпораций или владельцы этих корпораций, пассионарные люди, идентифицирующие себя со страной, где они оперируют. Без этого ничего не будет. Если посмотреть сегодня на владельцев основных капиталов России, то они отнюдь не обладают ну, приверженностью к стране, в которой они делают бизнес. Поэтому, когда Путин говорит, что для них Россия как бизнес- отель, и они сейчас поразъехались, ну, в общем-то, отчасти есть в этом правда. Итак, какие сферы в зоне особого риска? Давайте посмотрим на исследование Headhunter для начала. Наиболее заметно упало число активных вакансий в сфере страхования 48%, автобизнесе 27%, специалистов по управлению персоналом 22%. Это то, что первое отреагировало, и вот видите, какие уже цифры, существенные падения. Надо отметить следующее, что размер или уровень потребительских расходов в апреле, например, в Москве снизился на 25 процентов. Представьте себе, да, в этом апреле люди потратили в магазинах, кафе, на разные услуги на 25 процентов меньше, чем в апреле 2021 года. Дело в том, что у людей тупо нет денег, соответственно, если доходы эти падают, соответственно, рынок услуг падает вслед за ним, да. Поэтому очень будет много банкротств и передела вот на рынке вот этих вот там услуг, сервисов и так далее. Поэтому, если вы работаете в каком-нибудь маленьком магазинчике и видите, что выручка падает, готовьте себе новое рабочее место. Вместе с тем, в марте многие там говорили, что вот, зато сырьевикам будет нормально, ведь они там, добывают какое-то дефицитное сырье, отправляют его там в мир, получают там доллары, евро, юань, ничего, и все будет нормально. Но не тут-то было. Эмбарго слышали об этом? Ограничение на логистику слышали? Даже если ты сырье добываешь, ты его, например, не сможешь отвести. У тебя ограничения. А раз не сможешь отвести, опять сокращение производства, сокращение рабочих мест и все такое. В общем, практически в каждой отрасли, добывающей, производственной и так далее, возникает вот эти вот давления. Единственное, где идет сейчас свежий ветер, огромный запрос, но без какой-то мощные возможности этот запрос удовлетворить, правда, но, тем не менее, запрос идет. Это импортозамещающие области. Но для этих производств нужно оборудование, а на оборудование опять эмбарго и так далее. То есть потребуется какое-то время, чтобы эти производства создали. Тем не менее, это отрасль, я считаю, очень перспективна, импортозамещающие компоненты. Сейчас Минобороны, госкорпорации, и многие-многие-многие, реально очень многие компании в поисках, они просто мечутся с желанием найти какие-то компоненты в России. Ну, не могут они закупить из-за рубежа, да, в России хотят найти, и поэтому возникает гигантский неудовлетворенный спрос на эти компоненты. И то, с какой скоростью возникнут новые компании, которые смогут цепляться за этот спрос, да, удовлетворять, вот это, естественно, рыночная возможность. Поэтому очень много возникнет сейчас новых грибов, ну, грибами я называю вот эти компании, которые вот не было ничего, они расцветают, у которых выручка растет там в разы. И если вы сейчас работаете в подобной компании, и видите, как растут ваши заказы, как растет нагрузка, вам очень повезло. А если вы пока не в такой компании, посмотрите рядом с собой, если такая компания есть, срочно трудоустраивайтесь туда, потому что сейчас ну, время новых грибов, очень много новых компаний расцветет. Резюмирую. Когда все хорошо и изобилие, всем места хватает. Топовым специалистам, средним, ну и так себе, да у всех есть денежки и так далее. Вот в кризис все абсолютно меняется, кризис все переворачивает, и для средних теперь просто нет места. Все средние, если он остается в среднем, то он скатывается на хлеб и квас, все. Поэтому сейчас если ты всю жизнь жил средним, сейчас, именно сейчас время, перестать быть средним. Взять все, что у тебя есть, да, повысить свою квалификацию, стать более быстрым да, и проявить свои топовые качества. Повышай свою квалификацию, возьми еще работу, стань быстрее, точнее, перестань быть средним. Сейчас время не средний, сейчас время топовых, быстрых и очень точных. Я очень хочу, чтобы ты перестал сейчас терять время. Друзья, и напоминаю, те, кто хотят извлечь пользу из этого кризиса, из этого ужасного кризиса, приходите на мое двухнедельное менторство. Я открываю поток, это специальное реалити-шоу, где я в течение двух недель прокачиваю вас и ваш бизнес. Ссылка будет в описании, приходите, будет круто. Всех интересует вопрос, что будет. Такое ощущение, что если я вам скажу, что будет, вы сможете подготовиться к тому, что будет. На самом деле 99 процентов людей, узнавая, что будет, знаете, что, полностью удовлетворяются тем, что ну, они теперь знают, что будет, а теперь они ждут, что это настанет. И потом, когда рак опять на горе свистнет или жареный петух в жопу клюнет, они начнут реагировать. А пока не наступило то, что будет, то, о чем они уже знают, они его просто ждут. Поэтому вам знать, что будет. Тем не менее, я сейчас нагоню жути. Гаражная экономика, слышали? Ну, теневая экономика, знаете, что такое? Неполная занятость, знаете? Взятки за тепленькое местечко в какой-нибудь госкорпорации. Вот это будет. Оно уже есть, а оно сейчас просто расцветет. Вот это кумовство и так далее. То, что а нет у людей денег, поэтому люди пойдут родственников просить, и те их будут трудоустраивать, не только в госкорпорации, в бизнес и так далее. Вы знаете несомненные успехи России по борьбе за обеление экономики, за белые зарплаты, когда пенсионный фонд, там все-таки какие-то отчисления идут, да, а сейчас люди будут соглашаться опять на серую, на черную там какую-то оплату труда и так далее. Не очень хорошо все это. И самое главное, что будет, я вам так скажу, вот это все заплаточная ну, экономика, да, заплаточная, то есть борьба со следствием с полным игнорированием источника причин. Вот что будет и вот что уже есть. Потому что сколько бы ни боролись с этими заплатками, сколько бы ни ловили коррупционеров, взяточников, да, и сколько бы мы ни судачили по тому, как плохо, ребята, изменится это плохо на хорошо только в одном случае, когда экономика у нас будет расти, когда экономика будет в два, в три, в 10 раз больше, чем сейчас. А есть ли хоть одно действие, которое приводит нас к росту экономики? Вы скажете, да, мы согласны с поведением правительства, ведь сейчас сложные времена и главное выжить. Я говорю, не, не главное выжить. Главное поставить такой способ действия, где ты не только выживешь, но и процветать сможешь. Вас бы устроил да, вариант, который бы я вам сказал, что с вами будет следующее. Вы выживете и будете рабами на всю жизнь. Поэтому люди, которые во время кризиса думают исключительно о выживании, как залатать дыры, как сохраниться, как и все, обычно умирают. Причем не последними, а первыми. Вот у нас сейчас вся страна рефлексирует про это, как сохраниться а мы при этом теряем стратегическую высоту, следует уже признать, что мы некоторые стратегические позиции 30 лет назад, 20 лет назад, и надо сейчас по ним наносить удар. И я обещал рассказать свою программу, ну, в общем-то, я начал уже о ней рассказывать. Ликвидация стратегического вот моя программа. Основной стратегический в России заключается в том, что слишком много людей не отождествляют себя с Россией. Они ментально живут где-то, в Бразилии, там, знаю, в Саудовской Аравии, в Америке, в Германии, не, не, важно, не важно, А в России для них это такой бизнес, бизнес, пространство Мне очень близки идеи Гумилева про пассионарность, про людей, которые развивают свою страну, потому что они в ней живут. Слишком много в России людей, которые воспитывались, в хорошем смысле слова, под воздействием ролевых моделей, заработал деньги, уехал там куда-то на райский остров. Вот и все. То есть данная ну, модель, что ли, общественная, она приводит нас к такой структурной слабости. То есть как если бы я вам сказал, что постоянно что-то нарождается хорошее, да, и потом оно вымывается. Остановить это нельзя. Так сложилось. Этому можно противопоставить воспитание новых поколений людей, для которых Россия будет домом. У меня среди их турецких товарищей есть очень много людей, говорят э, такие фразы, и я специально вам это приведу. Он говорит, вот смотри, Игорь, вот в Турции очень много катаклизмов там тиран придет, там, правитель придет, один режим, там, второй режим, но мы, говорит, турки. И какой бы ни был режим, мы благоустраиваем Турцию, и мы здесь живем. И мне очень близки слова моих товарищей турков. Я считаю, что при наличии значимого количества людей, которые живут в России, и Россия является для них домом, да, ну, дела в обществе в экономике пойдут на лад. Я хочу особо отметить, что я резко порицаю тех, кто говорит, давайте кого-то там заставим родину любить и так далее. Ну, это невозможно. Это приведет к еще более драматическим и трагическим последствиям. Нет. Я говорю просто. Мы будем заниматься ликвидацией стратегического в обществе. Воспитанием следующих поколений в ощущении, в самоощущении, что они живут в России. Воспитанием их самоидентификации, что они россияне, и их жизнь связана с благоустройством своей жизни, своей семьи, своего дома, и этот дом — Россия. Вот и все. И поэтому мы строим школы, детские сады, мы вот этим занимаемся. Да, влияние этих школ и детских садов ну, проявится через 20, может быть, 30 лет, может быть, 40, да. Но именно такой способ ликвидации стратегического я вижу, и он действительно работающий, он действенный, как я его называю. А любые вот эти вот инсинуации, там, затыкание дыры и так далее, ну, вот эти тактические ходы, они не, не действенны, это все такое суета. Я приглашаю вас всех, кому близок такой вот длинный подход, длинная воля, присоединиться ко мне, написать мне здесь в комментарии, там, в Телеграм, в ВК, да, и давайте вместе Размножать хорошее, чтобы плохому места просто не осталось. Я в огне, ум поглотил мой разум. Я в огне, горю в огне, ты пользуй лун, чтобы не загореться заживо в этом аду.